Приветствую вас друзья на канале индекс рейд анализ рынка на сегодня 5 декабря 2022 года. На рынке по-прежнему преобладает страх, индикатор страха и жадности показывает отметку 26. За последние сутки было ликвидировано 14 с небольшим тысяч трейдеров на общую сумму 43 миллиона долларов США и потери несут преимущественно шортовые позиции. Давайте также посмотрим соотношение коротких длинных позиций. Также за последние 24 часа у нас сейчас доминируют лонговые позиции, доминация составляет 50,97%. Индекс альтсезона показывает нам отметку 31 и давайте сразу же традиционно посмотрим на на доминацию на дневном таймфрейме мы сейчас немножко начали корректироваться не смогли выйти до конца в зеленую зону по индикатору тренд Score. обратите внимание держимся в верхней границе шортовой зоны и у нас свеча хайконеши такая достаточно слабенькая есть засветление в оранжевую сторону по индикатору BOOL TV фактически ADX индикатор, который нам намекает на то, что мы можем развернуться по крайней мере пока еще индикатор SEQUENTAL нам рисует шестую свечу зеленую бычью но есть намек на то, что коррекция может состояться пока что очень слабая динамика и при всем при этом, обратите внимание, мы все еще в красном манифлоу, то есть он сейчас находится в горизонтальном положении нет намека на закругление в бычью сторону и если динамика продолжится именно в таком же ключе, то я думаю, что ближайшим сопротивлением у нас выступит Верхняя зона вот этого вот накопления Это где-то примерно на отметке 40,87% А поддержка выступает уровень локального Фибоначчи На отметке 39,90 Индекс доллара США не смог прорваться выше Локальной зоны сопротивления Обратите внимание, индикатор Фибоначчи Нам показывал эту зону на отметке где-то В районе 106,50 Это уровень локального Фиба 106,30-106,53 Обратите внимание, что после того, как мы от оттуда сейчас рисуем явно медвежью динамику индикатор показывает нам нисходящую красную линию очень резко развернулись после попытки вырваться вверх и сейчас консолидируемся на поддержке локального фиба это все в зоне 104.30. если прорываем этот уровень то направляемся как я уже говорил ранее в обзорах в зону 10130 30 101 .40, и также на поддержку пунктирной трендовой паутины на отметке 100 с небольшим при этом также стоит обратить внимание, что на дневном таймфрейме мы уже достаточно серьезно погрузились на самую нижнюю часть шортовой зоны индикатора Trend Score но при всем при этом манифлоу по-прежнему остается красный, также нет намека на закругление в зеленую зону единственное, у нас есть небольшой намек на то, что мы снижаемся по индикатору market сайфер B, здесь у нас есть соответствующий осциллятор, BWAP его называют основатели, но на самом деле здесь нет взвешенной цены объемом поскольку если бы она была, у нас вряд ли бы он показывал на индексном показателе, но при всем при этом желтая волна этого осциллятора говорит нам о том, что мы немножко заворачиваемся вверх, то есть самая нижняя граница была на уровне минус 6 276 и сейчас мы консолидируемся на отметке минус 5 104 то есть происходит рост по этой волне она может помочь нам вытолкнуться немножко вверх но пока у нас как мы видим секвентал рисует третью полноценную красную свечу троечка и я думаю что динамика понижающаяся вполне вероятно себе может продолжиться Рынки у нас еще не открылись основные, мы видим, что закрытие было разнонаправленным, чуть-чуть небольшой прирост есть по индексу Dow Jones, но а основной индекс S&P и также высокотехнологичный сектор закрылись с небольшим понижением. Посмотрим, как откроются рынки. Также следим за примаркетом. На примаркете, в частности, у нас сейчас все в отрицательной динамике, полностью красная. Поэтому ситуация может, конечно, измениться перед открытием или после открытия. Но в любом случае, надо быть сейчас внимательным. Рынок по-прежнему ожидает главных экономических событий. Если говорить об этой неделе то сейчас для нас важно наблюдать в пятницу 9 декабря за индексом производителей PMI и в четверг очень важный показатель – это число первичных заявок на получение пособия по безработице. Этот показатель обычно обратно коррелирует с рынком. Ну и также, конечно, инвесторы ожидают на следующей неделе данные по решению процентной ставки Федеральной резервной системы, а также выступление главы регулятора на пресс-конференции ФОМС, от этого будет зависеть движение рынка 75%. Аналитиков сейчас считают, что процентная ставка будет повышена на 50 базисных пунктов. И также у нас в преддверии этого события 13 декабря выйдут данные по инфляции. Индекс потребительских цен за ноябрь и ЦП, и также у нас выйдут данные по базовому индексу потребительских цен тоже за ноябрь. Это главные ключевые показатели, я думаю, что именно от них будет отталкиваться в том числе и Федеральная резервная система США. Также хотел обратить ваше внимание на один индикатор, который я достаточно часто показываю на платформе Look into Bitcoin, вы можете его посмотреть. Все ссылки есть в описании к этому видео. Также в описании к этому видео обратите внимание, есть партнерские ссылки на биржах, на которых я торгую. Биржа Bybit и биржа Binx. Можете пройти по этим ссылочкам и зарегистрироваться на этих биржах. Там будут для вас соответствующие бонусы и подарки от партнеров. Обратите внимание на индикатор. Это индикатор активных адресов, индикатор настроений. По сути, этот индикатор расчетов за 28-дневный период изменения активных адресов в сети, а также изменение цены за тот же самый период. Индикатор обычно показывает среднесрочную динамику. И обратите внимание, как она сказывается на движении рынка. Когда мы находимся в верхней пунктирной границе по этому индикатору, мы находимся в зоне перекупленности. Когда мы находимся ниже зеленой пунктирной этого индикатора, мы находимся в зоне перепроданности. И обращаю ваше внимание, что всегда, когда мы сваливаемся ниже этой отметки у нас происходит локальный рост сейчас мы достаточно глубоко и далеко отошли от зеленой пунктирной то есть мы находимся глобально в интересах бычьих настроений и если динамика продолжится то я думаю где-то не за горами у нас должен быть локальный отскок при этом мы видим что bitcoin последние дни у нас немножко прирастает давайте сразу к графику основной криптовалюты мы видим что на дневном таймфрейме у нас был импульс немножко потолкались в боковом движении с 9 примерно 10 ноября и двинулись сейчас тоже отскакивать после этого бокового движения. Обратите внимание, но при этом у нас есть некое остывание по настроениям. видим индикатор ADX. Нам показывает переход в оранжевую зону. И немножко засветляемся салатовой. Вроде бы продолжается импульс. Волна моментума ушла с нижней границы в верхней индикаторе Cypher, сейчас у нас в красной зоне, то есть перекупленности находится стахастический RSI, мы видим, что он нам показывает эту отметочку и у нас уже в бычьей динамике, скажем так, несколько дней находится и индикатор Trendscore, то есть мы все еще в бычьих настроениях, но потихоньку можем остывать. Обратите внимание, что сейчас шестая свеча по индикатору Sequental, обычно он рисует максимум 9 свечей, может по инерции еще продолжиться, после чего может быть небольшой отскок и либо хороший динамичный разворот. В любом случае стоит сейчас наблюдать в целом за тем, как будут вести себя основные игроки фондового рынка в соответствии с теми данными, которые выйдут у нас в части статистики, а также после выступления Джерома Павлова. Сейчас мы сопротивляемся на отметочке 236 локального ФИБА в зоне ценового уровня 17170, где-то примерно следующее сопротивление 382, -ое. здесь 17 17918. Вот в этой вот зоне у нас сосредоточен основной интерес, здесь же мы коснемся и локальной трендовой. Если мы также внимательно посмотрим еще и на экспоненциальные среднескользящие, то мы увидим динамичное сопротивление. На отметке, на которой я сказал, здесь 50-е экспоненциальные скользящие оранжевый moving как раз консолидируется в зоне 17-918. Чуть выше у нас подсветка также промежуточного локального FIBA 382, -го. это на отметке 19 -250. и здесь пока что находится 100-е экспоненциальные среднескользящие. В качестве динамичного сопротивления Дальше верхняя граница Вот этого периода накопления Индикатор секвентал нам подсвечивает зеленым пунктиром Отметку 2800 Ну и если нам удастся все это преодолеть Мы увидим сопротивление динамичное 100 экспоненциальный средний скользящий Красный moving. Все это на отметке сейчас 22800 В качестве поддержки у нас сейчас ближайший Выступает зона примерно 16400 И дальше у нас нулевое фиба На отметке 15950 На 6 часах В локальной динамике у нас сейчас в качестве поддержки выступает оранжевый мувинг, рыжая экспоненциальная скользящая 50 -е. это примерно в зоне 16 850. также у нас в поддержке сейчас локально выступает и сотая экспоненциальная экспоненциальная среднескользящая, динамичная поддержка на отметке 17130 где-то примерно, ну и в сопротивлении у нас, как я уже сказал, локальные Fibonacci где-то в районе 17300. И также у нас сопротивление очень четко на 6 часах, показано вот этим локальным снижением, все это на отметке 15600. Опять-таки, обратите внимание, мы все еще находимся в лонговых настроениях по индикатору Trend score Тренд у нас однозначно бычий в локальной динамике. Рисуем пятую свечу по секвенталу, но максимальное значение свечи ниже предыдущего максимума, который у нас открывался в 3 часа ночи. Наблюдаем сейчас за тем, как ведет себя VWAP. Цена средневзвешенный объем, индикатор market cipher немного загнулась. Максимальное значение было 16.42. Сейчас мы на отмечке 12.58. Будьте внимательны, может быть локальный разворот. В любом случае, у нас есть все шансы полагать, что в среднесрочной перспективе у нас должен быть какой-то отскок, возможно, инвесторы будут закладывать более позитивные настроения в связи с более мягкими настроениями со стороны Федеральной резервной системы. Ожидаем именно этой информации, ожидаем именно этих настроений для того, чтобы принимать более глобальные инвестиционные решения. Ну а для локальных трейдов, как я уже сказал, у нас достаточная сейчас может начаться динамика после того, как мы находились достаточно длительное время в. И на двухчасовом таймфрейме мы видим, что секвентал подрисовал девятую свечу, подсветил ее красным цветом. Сейчас рисуется еле-еле живая доджи и... Мы скорее всего должны будем разворачиваться Может быть ловушка, поскольку у нас зеленый манифлоу на двух часах Но в любом случае я бы воздержался пока от лонговых позиций Так как мы видим на двух часах красный кроссовер и волна моментума у нас заворачивается Также перегретость под трендскору, мы в бычьей зоне И разворот трендскора подскажет нам в любом случае в какую сторону мы двинемся Если индикатор развернет кривую и уйдет сюда в темную зону верхней границы бычьих настроений То у нас есть вариант сейчас скорректироваться как минимум для ближайшей отметки 17200 Здесь тоже индикатор Fibonacci подсвечивает нам локальная фиба. Если прорываем его, то уходим вниз на экспоненциальные скользящие. Мы видим здесь и 100 й мувинг, и 200 й мувинг, и также рыжая 50 я Все они находятся в зоне динамичной Локальной поддержки. На этом, наверное, все. Всем хорошей недели. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Обязательно подписывайтесь на канал. Если вы еще не подписаны, ставьте лайки, поддержите канал комментариями. Обязательно подпишитесь на телеграм-чат и телеграм-канал. Все ссылки есть в описании к этому видео и в первом закрепленном комментарии. Ну а с вами был Гоша, канал Индекс И до новых встреч!